И всем привет, меня зовут Макс Риска. Давно я не был... Вы знаете, что я делаю сейчас? Прокачиваю микрофон. Так. Нам нужно питомца собрать нет? Можно Топ-10 игр. Ну, ну, блин. Чуваки, девчонки, я наверное не взял питомца, как другие её взяли. Что за хамство, играбли называется. Я не хочу Добрый. Приколы, блин. Дайте, дайте мне мой старт. Да, только вот ничем питомцы не дали. А -а -а -а. Что за играбли? Я ее не рекламировал. Все. Вот бутылки.